Привет, друзья! Приобрел данную колесную базу Михаила Исайла Купил ее отдельно от верстака И Пожалел Пожалел, что не купил ее раньше Потому что Сейчас был объект На пятом этаже Дом без лифта Колесики прыгают по порожкам Просто на ура Конечно, немножко тяжковато было затаскивать Но все за один раз а спускаться вообще было весело. Абсолютно без напряга. За пару минут я спустился с пятого этажа. А Систейнеры не использую, потому что определенный порядок в багажнике. Не все лазит. Поэтому пока так. Также использую нейлоновые ремни. Здесь направляющая рейка. Такой лайфхак небольшой. В общем, вот такая красота. Спасибо Михаилу Исаеву.